Мнецтерапия, да, используется активно еще при дефицитных выпадениях, потому что, опять-таки, это тоже такая группа желез, дефицитов, дефицитов белка, да, вот такого скудного питания однообразного. Я рекомендую, если есть все-таки возможность, озаботиться тем, чтобы разнообразить свой рацион. Да, вы помните о том, что у нас белок, например, он должен поступать из разных источников, например, не только из птицы, да, из курицы, потому что... У нас как-то все так однобоко у некоторых И женщин чаще всего, что только вот птицу я ем, там э, творог не люблю, сыр не люблю, рыбу не люблю, яйца там тоже не люблю. Но если совсем вы ничего не любите, это, конечно, будет проблема. Может быть, вам тогда стоит курсами из-за периодически многокомпонентные витамины пропивать, э, да, или оставляете мезотерапию раз в месяц, в полтора, как поддерживающую в том числе. Но я вот всегда за какой-то естественный процесс роста волос и нашей жизни нашего организма. То есть из еды мы можем получать достаточно витаминов, микроэлементов. То есть мезотерапия все-таки это больше покрытие дефицитов питательных веществ. Спасибо. А мезотерапия – это достаточно болезненная процедура или абсолютно Нет. Ну, я делаю, я, честно говоря, даже вот когда мне делают, я тогда же могу подзасыпать. Для меня это как массаж, то есть, ну, это зависит от порога чувствительности. Мы все разные, но считается, что чем пациент тревожнее, чем он более беспокойный, психика такая более гибкая, у женщин все-таки более впечатлительность выше, например, да, то тем болезненнее, но это индивидуально. То есть это 2-3 миллиметра идет в кол тоненькая иголочка, то есть через каждый там сантиметр. Ну, я бы не сказала, что это сильно больно.